Всем привет! Меня зовут Анна Елисеева и вы смотрите мой блог Apollo Dance. Сегодня мы выучим с вами вариацию брасманки. Поехали! Для того, чтобы выучить эту вариацию брасманки, для начала давайте зайдем в сам брасман. Я делаю это из четверки. Опускаемся. Выходим в подмышку. Выходим в брасманки. Далее. Руку, которая у нас дальняя от пилона, Цепляем за ногу, которая у нас держится в захвате. Далее, свободную ногу мы вытягиваем в шпагат. Перед этим делаем захват рукой, которая ближняя к пилону. Вот таким образом. Плечи и голову поднимаем и максимально вытягиваем ножку. Для тех, у кого нет шпагата, мы можем сделать вот такой элемент с согнутым коленом. Далее, перехватываем руки за пилон, ножку наверх. Поднимаемся наверх и далее мы можем выйти в другой элемент, либо обратно в четверку, либо выйти в пол. Сегодня мы выучили с вами вариацию брасманки. Подписывайтесь на мой канал и всем плодотворных тренировок. Пока!